Здравствуйте, дорогие друзья! на Масте, как говорят в йоге. С вами снова я, преподаватель йоги Ирина Савельева. Сегодня мы продолжаем тему скруток. Я покажу вам скруточку стоя. Для того, чтобы начать эту скрутку, нам необходимо сесть в позу ребенка. Посмотрите, как она выполняется. Мы с вами остаемся на пяточках, вытягиваемся руками вперед максимально возможно, приближаемся к полу, и измеряем как бы пол своими ручками Достигаем максимального вытяжения Затем, ничего не меняя, поднимаемся на вдохе тазом в собаку мордой вниз Затем вышагиваем левой ногой вперед Разворачиваем правую стопу И стараемся выпрямить ноги, обе ноги Ладони левой руки ставим к э, левой стопе, вовнутрь левой стопы. Поднимаем на вдохе правую руку вверх, разворачиваем лицо вверх, либо вперед. Зависит от того, насколько подвижны ваши шейные позвонки. Итак, допустим, ваше лицо впереди. Вы закрываете глаза и проверяете мысленно, находятся ли ваши руки на одной линии. Выровняли ручки по одной линии и остаемся в этом положении, втягиваем живот, успокаиваемся и одну или полторы минуты находимся в этом положении. При этом стараемся напрячь ноги, подтянуть колени вверх и удерживать позу неподвижно. Когда пройдет полторы минуты, опускаем на выдохе правую руку, подшагиваем правой ногой к левой и меняем шагом положение ног. Разворачиваем левую стопу и будем делать все на другую сторону. Правая рука вовнутрь правой стопы, левая вверх, скрутка. По прошествии времени подшагиваете левой ногой к правой, расслабляетесь и медленно с круглой спиной позвонок за позвонком встаем на вдохе, раскрываемся и остаемся с опущенной головой вниз. Не вставайте резко из наклона, обязательно вставайте очень медленно, позвонок к позвоночкам раскрываемся, вот как будто бусинки поднимаете с пола, жемчужные бусинки, бусинка за бусинкой, точно так же раскрываем наши позвоночки. Поднялись, оставили голову опущенной и ждете, когда пройдет легкое головокружение от наклона. После того, как вы сделали один подход скрутки, отдохнули, делаете второй раз позу треугольника. Вы можете делать скрутки, которые я показывал в прошлом видео, в этом видео и еще в дальнейших видео покажу, одновременно в одном занятии. В одном занятии можно делать 3-4 скрутки подряд. Сделали одну, перешли к другой, перешли к другой, перешли к другой. На сегодня наше занятие закончено. Благодарю вас за внимание. До новой встречи на мосте.